Человек имеет право быть собой. Он имеет право на свои чувства, на свои действия, на свои переживания и на свое мнение, ну и так далее. Вкусы и тому подобного рода вещи. Человек имеет право быть не вторым вашим «я». Даже если это ваш ребенок, ваша жена или ваш муж. Почему я так говорю? Потому что каждый человек ⁇ это отдельно взятое существо. И мы очень индивидуальны. Мы не машинки Божьи, которые клепали на одном заводе, которым есть гарантийные обязательства, которым есть инструкции по применению. У человека всего этого нет. И тогда, если мы видим, что... У человека что-то происходит. Очень часто на него мы перекладываем свое видение. И более того, с нашим пресловутым ⁇ Как твои дела ⁇ мы добиваемся такого ответа, который нас устроит. А потом обижаемся на то, что человек нас не понимает, мы не могли ему помочь или еще что-либо подобное. Потому что каждый человек... Во-первых, видит этот мир по-своему. Во-вторых, в этот момент не так редко у нас включается ясновидение. Допустим, у ребенка в школе.